Как установить и закрепить камеру видеонаблюдения. Камера прикручена Выбрали, направили Нам необходимо теперь поставить Распределительную коробку Для того, чтобы спрятать провода Выбираем место установки И закрепляем коробочку Коробочку закрепили Вот у нас крышка наверх поднимается от дождя провода мы будем заводить снизу здесь есть резиновые заглушки вот такие вот выбрасывать ее не будем провода завели вовнутрь с этой же стороны завели провод собственно кабель с разъемами его заводим Тыкер питания. Внутри его можно закрепить, чтобы он не выпадал. Таким образом. Производим подключение. питания И сигнал. Все, расположили внутри. Закрыли коробку. Подключение закончено. А, собственно, можно вот эту. Нижнее отверстие не закрывать, но там могут заводиться насекомые, пауки или пчелы, осы, гнезда свои, поэтому все-таки рекомендую закрыть. У нас есть резиновая заглушка, мы ее вот так разрежем напополам и некоторую часть у нее отрежем, чтобы провода просунуть. Вот так у нас получается отверстие, немножко поспешил. Вот, и надеваем на провода. И закрываем. Все просто, ничего сложного. Все закрыто, аккуратненько. Выглядит, можно сейчас камеру ввести и посмотреть. Так у нас выглядит это все. Камера установлена. Наблюдайте, охраняйте свою территорию. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Вы просмотрели 4 видеоролик из серии Как установить систему видеонаблюдения своими руками. В предыдущих видеороликах мы рассказывали о том, как подготовить кабель для камеры видеонаблюдения, как подключить камеру к видеорегистратору, настроить запрограммировать видеорегистратор и камеру видеонаблюдения. А последний видеоролик из этой серии рассказывал о том, как правильно установить коробку распределительную и как завести провода. Инструкция предназначена специально для самостоятельной установки, чтобы вам было легче все это сделать. Спасибо за внимание. Будем рады видеть вас у нас в магазине. До скорой встречи, друзья!